Чрезвычная распаковка, две посылочки Даже не знаю Одна из Монголии Вторая Даже читать так Сингапур Там Мне меня смс какая-то пришла Потом почитаю Это коробка Непонятная О, Микрофон Судя по всему, наконец-то пришел микрофон. Будем детям открывать как называется на YouTube-канал. Откроем. Вот, эти рекомендованный микрофончик такой, посоветовали. Очень четкий. Тестить буду потом. 800 рублей где-то стоит 600. Тут переходники еще есть. На 5.0. 3.5. Ладно, следующее. Оставить. Такая экстренная распаковка. Без болтовни лишней. О, 3 адресы пришли детям. О, что вот тема. Так, какие здесь батарейки. Как раз они только что зарядились. Вот он, знакомый звук детства. Подожди. Вот выбирайте тоже игры. Даже танчики есть. Ну подожди, не врубай. Что тут? Так. Там-там-там-там-там. О как. Как включать? О, вот танчик кончался. Ну а да, козырно. Только видно не очень. Так и все протестил. Прошло несколько дней. Вот на эти на микрофон уже видео снял. Детский открыл детям канал они не захотели светлый мир Майнкрафта. Ссылка будет в описании. И там будет звук этих наушников. там Все записано ой, от этого микрофона. Все записано только через него. Протестил. И эту игрушку тоже покупал за 100 рублей. Две штуки. В принципе, играбельные. По-моему, качественные. Не знаю, на кого хватит. Кстати. Вот такая прищепка у нее очень удобная микрофон детям вешал эту петельку они спокойно записывали видео свое которое сейчас я успешно пытаюсь конвертировать и выложить там еще два будет каждый ребенок снимает свое видео вот все подписывайтесь